Нам, когда пришла российская империя с полной аморальностью, с как как вот, пример был рассказывают историю имама шамиля когда он сказал своему генералу, когда я, я примерно у такой диалог шел, почему вы мол сопротивляетесь нам что-то не, мы принесли вам цивилизацию, он сказал, ну ка дай своему солдату снять сапог, тот снял сапог и э, от вони там все чуть не упали.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 в российские регионы. Ты касался такой темы, но не освещал подробно. Считаешь ли это большой проблемой? Спасибо. Слушайте, честно говоря, сейчас, так как я уже давно не живу в республике, мне сложно говорить про масштабы этого оттока. Но когда я был дома, это не было такой фатальной проблемой. То есть, ну наоборот, мы как бы, если кто-то куда-то выезжает и где-то за пределами республики становится успешен, то это воспринималось нормально. А какова там сейчас эта ситуация? Я не знаю, потому что после начала украинской войны в Украине и наложения колоссальных этих санкций на Россию, там, конечно, экономически произошли очень серьезные перемены. И вот в этой ситуации сейчас как обстоят дела с оттоком, я, честно говоря, не, ну, не могу пока ничего сказать то в эти дни дождь очень активно обсуждает ролик с задержанием того парня да да я, по моему как ты думаешь его оклеветали видите у нас нет полной картины здесь идет речь про задержание молодого парня в чечне и с ним сняли видео где он говорит что якобы он принадлежит ЛГБТ-сообществу, и типа он там хотел, хотел встретиться с парнем, но его вполне могли заставить сказать подобное, поэтому мы не знаем, я лично не готов ничего по этому поводу говорить, говорить, что нет, это неправда, а на самом деле его оклеветали, я не знаю, и говорить, да, это так и есть, я этого тоже не буду, я не знаю. Я считаю, что лучше воздержаться от подобных комментариев, когда мы не знаем точно, как там стояли дела. Лучше всего как-то отстраненно это комментировать. Я могу говорить за всех тех, кого я вижу здесь в городах России, которые с бородами, пьяные, гулящие, матерящиеся, обезьяны чуть ли на стены не лезут. Это очень плохо. Ты, ты описываешь, по-моему, среднестатистического жителя российской глубинки, да? Такой, обросший такой, пьяный, матерящийся, куда-то лезущий. Ну что поделаешь? Такая страна. Размышляющий. Саламу алейкум, рамку Ахи, Ах, и что думаешь по поводу разговоров обмена пленными, в частности...